С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре набор инструментов от очень известной фирмы. Это Ята. У нас сегодня 108 набор инструментов на 108 единиц. Код товара UT38791. Набор состоящий из 108 элементов. Два рабочих квадрата. 1/4 дюйма и 1/2 дюйма. Что оставляет АЯТА? Ну, АЯТА вы можете много прочитать в интернете. Это очень популярная фирма, очень популярный инструмент. Фирма сама польская. Инструменты заталиваются, скорее всего, на острове Тайвань. Ну, на упаковке указывается Польша все. Это адрес из заталения Польши. Поставляется набор стандартной картонной упаковки. Здесь картон плотный, то есть действительно картон, не бумага. Хорошая полиграфия. Указывается хром надевая сталь материал заставления. и указывается, что используется еще хром сталь. Но это скорее всего вот такой вот Т-образный пере-Т-образный э, вороток. Вот. Сам сама набалдажник этот, он черного цвета, это хром сталь. То есть усиленный. И с обратной стороны комплектация данного набора. И сейчас мы посмотрим поближе. Начнем с трещоток. Две трещотки. Одна вторая дюйма. Большая трещотка. Одна четвертая. Поменьше. Трещотки, видите, изогнутые. Непрямые идут. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг. Реверс есть. Быстрый сброс и удержание головки. Нажали кнопку, сняли быстро. Трещотки разборные, один винт снизу, два винта сверху. То есть можно обслужить внутри, смазать механизм сам. Рукоятки здесь э, пластик и обрезиненный пластик, можно так сказать. Потому что вот белая линия это у нас пластик, черно-красные, мягкий материал. Не мягкий, но слышно, что вот пластик сверху покрыт слоем резины, обрезиненный. На инструменте ЯТА есть номер по каталогу, то есть... Но по этому номеру в каталоге Ята вы можете найти, допустим, данную трещотку. Весь профессиональный инструмент, независимо Ята, ЯТО, FORCE, Top TOOL, имеет свои каталоги в электронном виде, в бумажном виде. И каждая единица инструмента имеет свой номер. То есть это означает, сказать можно так, что это не однодневная фирма. Длина трещотки под 1,2 дюйма 260 мм. Под одну четвертую 155 мм. Отверточная рукоятка. Есть подсоединительный квадрат сверху. Вы можете подсоединить или трещотку, или вороток сюда. Ручка здесь полностью из пластика. Применять вы можете или с головками под одну четвертую. Или подсоединять сюда биты. Получаем отвертку через удлинитель масса вариантов в зависимости от работ которые вы будете проводить две свечные головки 16 и 21 мм внутри есть резиновые ставки два шарнирных кардана 1 четвертая дюйма и 1 вторая карданы скреплены металлическими вставками Здесь очень все хорошо, качественно сделано, поэтому карданы выдерживают нагрузки. Удлинители. Под одну вторую у нас два удлинителя, 250 мм длинный. 125 мм, под одну четвертую также два удлинителя, 50 мм и 100 мм. Длинитель 250 мм также служит как Т-образный вороток. С помощью такого адаптера, вбивайте адаптер, и получаете Т-образный вороток. Адаптер также можете использовать для перехода с квадрата 3/8 дюйма на 1/2. Только у есть дополнительно инструмент 3 ,8. Набор г образных ключей и ключа. Адаптер подбитый, 1/2 дюйма. Вставляете в него нужную биту. Браток. Браток или удлинитель. По битам я чуть дальше расскажу. Здесь большой набор бит. Под одну-вторую дюйма Биты используется с таким адаптером. Теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, есть длинные и головки торкс. Под 1,2 дюйма у нас 17 головок. Самый маленький размер головок это 10. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 205 грамм. Под 1,4 у нас 13 головок. Самая маленькая у нас на 4 мм. И самая большая на 14. Головки торс. 13 штук, самая маленькая у нас E4, торкс звездочка, самая большая E24. Головки длинные, 13 штук, самая маленькая на 6 и самая большая 22 миллиметра. Теперь биты. Биты у нас здесь идут двух, э, по два квадрата, нижний ряд это 1,2 дюйма, которые идут с адаптером, то есть вставляете нужную биту в адаптер. Верхний ряд это биты уже с адаптером, прессованные, под четвертую квадрата. Все биты в наборе, здесь хорошо видно крупные буквы, подписаны согласно ячеек. Если, допустим, это бита Т-50, на пластике написано Т-50, и в этой ячейке лежит бита Т-50. Также головки очень хорошо промакированы. Сразу видно, где какая головка лежит. На пластике есть обозначение. По профилям биты торксы, шлицевые, крестовые, шестигранники. И также внизу торксы, шестигранные биты, шлицевые и крестовые На также есть надпись «ЯТА», то есть это тоже обозначение того, что инструмент профессиональный. В непрофессиональном инструменте обычно нету ни надписи, ни номеров по каталогу, то есть здесь видно, что фирма профессиональная и не один день уже на рынке, то есть не один год, можно так сказать. В верхней части Т-образный вороток, под одну четвертую, под одну вторую я уже показывал, и здесь отличается чем т образный вороток от других наборов инструмента на 108 единиц. Обычно в наборе идет вороток длиной 11 сантиметров. В данном наборе т образный вороток идет длинный, 15 сантиметров. Это, наверное, удобнее, просто. Больше в речах. Сама головка хромо-ливденовая черного цвета. Инструмент имеет хорошее сочетание цены и качества. Все хорошо отлито, нет сколов, следов от литья. Цена инструмента Ята идет демократично, можно так сказать. Если вы хотите профессиональный набор инструмента, то советом, конечно, присмотреться к фирме Ята. Хорошее сочетание цены и качества. По кейсу. Кейс состоит из двух частей, сам он пластиковый, черного цвета, соединяется металлическим штырем. Сами зависы, которые держат две крышки, они пластиковые, внутри идет металлический стержень. Замки закрывания пластиковые, но здесь пластик качественный, то есть если не брать целенаправленно, не выламывать их, тоже послужат долго. Кстати, они съемные, можно их заменить. Штыри, которые держат замки, также идут металлические. Материал Натеразготовление, кромбонадевая сталь. Весь инструмент имеет матовое защитное покрытие за исключением головок где идет верхняя часть глянцевая а нижняя идет часть матовая по надписям на головках уже спрашивают очень много ята написано код по каталогу данной головки церовая хромбанадевая сталь 32 мм размер вот такая вот подушка которая ложится между крышками чтобы инструмент Хорошо держался во время перевозки и не гремел. То есть она тоже такая, не тоненькая. Так, теперь кейс. В кейсе у нас ширина кейса 38, длина 28, высота 10 сантиметров, вес 7,5 кг. На верхней крышке, э, здесь даже не, не надпись, а прямо выбита в самом кейсе, ята. И номер данного набора покаталов. Вот Все отлично закрывается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и получайте хорошие скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо. До свидания.